Здравствуйте. Значит, формат... красивое кресло. Пожалуйста, присаживайтесь. Формат у нас традиционный для пресс-конференции сегодня. Uh -huh. Поэтому, если вы позволите, я начну с приглашения вас к разговору о том, что сейчас многие из сидящих здесь в этом зале увидели только что на площадке Уникса. Uh -huh. С моей точки зрения, это еще добавляет к вашим регалиям один титул «Просветитель» потому что это просветительский, с моей точки зрения, большой и очень значимый проект. Ну и еще что-то важное, существенное, что вы считали важ... необходимым сказать для того, чтобы вот сессия вопросов-ответов была конструктивной. Угу. Пожалуйста, вам слово. Хорошо, большое спасибо. Ну, форм... Во-первых, девушек в основном вижу, юношей мало. Вот, у вас в основном это журналист... жур... Жур... Жур... журналисты, да, передо мной сидят, будущие в основном, да? И... Ну, действующие, понятно. Хорошо. Здорово. У меня дочка тоже собирается поступать на, на международную журналистику МГИМО. Да. Очень много занимается сейчас литературой. Сложный, сложный момент, потому что ЕГЭ готовится сдавать. Вот. Но, с одной стороны, с другой стороны, уже 25 числа выпускной тоже хлопоты. Я должен был уехать на гастроли, но мне жена сказала: не вздумай 25 числа, ничего планировать. Потому что ты должен быть со, со Стефанией. Вот сегодня у нас вот сейчас прошел 40-й спектакль. 40 спектаклей э, в течение года мы дали, и нам очень приятно, что такое, ну, в общем-то, можно сказать, юбилейный, да, потому что следующий будет только уже 50, это будет осенью, 50-й, что он проходит э, в Казани. Город, который э, ну, очень важен вообще для. Для России город один из таких самых, ну, самых больших, самых знаменитых, самых технологичных, самых красивых городов нашей страны. Поэтому я думаю, что любой артист, который приезжает к вам, он испытывает особые чувства, особые волнения. Вот. И публика здесь очень доброжелательная, с одной стороны, с другой стороны, очень взыскательная. Вот. Потому что вы избалованы различными событиями. Вот, так что я последний раз был в Казани пару-тройку лет назад. У меня были как раз мастер-классы, то, то, о чем мы с вами говорили, мастер-классы под названием «Уроки музыки». Это встреча с детьми, которые занимаются музыкой, с, с, со школьниками. Это такой формат э, творческой встречи, совместных исполнений, я считаю, это очень важным таким обменом, опытом.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 Много трудиться, что нужно быть широко образованным человеком, что нужно читать, ходить в музеи, смотреть фильмы, потому что вы находитесь в таком возрасте, когда вы очень много всего впитываете в себя, и у вас вы должны быть открыты к этому, а вы, собственно говоря, и открыты. Просто нужно правильно, правильно в вас вложить информацию. Не всегда это удается сделать родителям. Вот. А вот через такую динамичную полуторачасовую форму спектакля драматического, где музыка не целиком исполняется, а, а фрагментарно, Большинство музыки исполняю я сам: на рояле или на органе, на, на клавесине Это у меня синтезатор большой. Вот. Что-то там, какие-то вещи, как Симфония Бетховена или реквием Моцарта, звучит ну, с, с фонограммы. Вот, у нас замечательный актерский состав, молодые ребята. Вот, например, сегодня играет композитор Сергей Мухин, его многие знают по сериалам, он очень востребованный, известный артист. Вот, так что я специально стараюсь давать, если есть возможность, два спектакля в городе, потому что вечерний спектакль, он такой более коммерческий, когда городская, так сказать, интеллигенция покупает... Билеты. билеты мы стараемся делать недорогими, потому что для нас важно, чтобы всей семьей приходили на, это, на эти спектакли люди. Вот. А первый спектакль, который вот был в два часа, он совершенно бесплатный. Он нацелен на то, чтобы как можно больше э, школьников пришло, причем из различных вот, э, социальных слоев, чтобы малообеспеченные, многодетные семьи, детские дома были представлены, не совсем здоровые, к сожалению, дети. Вот, чтобы тоже обязательно к нам приходили и получили вот свою вот эту вот дозу радости, гармонии, хорошей музыки вот, и позитива, потому что все заканчивается на позитивной ноте. Вот, так что в двух словах вот так о спектакле. Ну, я не знаю, наверное, вам будет интересно что-то меня спросить, и я в разных. О направлениях работаю. Не только как драматический актер и просветитель, но еще и как эстрадный исполнитель, да? вот, классический пианист и так далее. Да. Кристина Иванова, Казан Фест. Дмитрий Казан Бак... что? Ну, портал, а, портал такой, да? да uh -huh. Хотела во-первых сказать, что ну удивление мне понравился <laughs> очень восхитительно. Ну не ожидала. <смех> <смех> в то, что да? Кристина у нас очень критичный журналист, она а -а -а. всегда ко всему, да, относится очень критично, так mm -hmm. что это высшая похвала. Mm -hmm. <смех> Немножечко э, не то что критики, а таких размышлений. То есть неужели вам кажется, что один спектакль действительно способен э, поменять, вот перевернуть это мироощущение, какое-то восприятие музыки среди вот э, подрастающего mm -hmm. поколения? Второй вопрос: почему? Все-таки ценс 12+, плюс. вот у меня 4-летняя дочка, в принципе, мне кажется, на своем уровне все поняла в этом спектакле. Да? Я не знаю, мы на самом деле в Москве это пишем, ну вообще, мне кажется, что 12+, плюс, это, конечно, неправильный ценс надо ставить 6+. Плюс. Вот, 4-летние дети немножко все-таки маловато, они, ну и просто у них терпения не хватает, все просто уже проверено. Хотя, может быть, у вас уникальная девочка, такие тоже как Моцарт, в 4 года начал сочинять музыку. Вот, а что касается переворачивания сознания, то... В принципе, конечно, за полтора часа это сделать целиком невозможно. Но заранить, зарани, так сказать, вот это зернышко в эту благодатную почву, мне кажется, нам удается. И самая большая похвала, когда после, после спектакля приходит ребенок домой, и вместо ну, типичной музыки, которую он слушает, он набирает в Гугле или где-то в Яндексе, Моцарт, Бах, Бетховен, слушает что-то. То есть остается что-то. Понимаете, главное, чтобы оставался след. А вот нет некоего ощущения, может быть, возникать, что классическую музыку немножко опускают вот до уровня вот этой современной, потому что вот звуч звучит Моцарт в э турецком стиле, в конце Вивальди звучит вот тоже в такой, ну, технологичной тех обработке. Но это жизнь, это, это жизнь, это необходимо. вас не коробится? Меня это не коробит, но абсолютно, наоборот, это же, это же мой спектакль, я, я сам все это сделал, я просто пытаюсь сделать так, чтобы приблизить э, э, эту музыку к современному поколению, потому что, ну, не, мо, не может сегодня молодой человек высидеть э, 50 минут и прослушать целиком симфонию. Ну, не может, вот физически не может. Он должен обязательно посмотреть телефон, он должен выйти, он должен кому-то что-то написать. Ну, так устроена жизнь, понимаете, и ничего с этим делать невозможно. То же самое, м -м, так сказать, э у меня нет задачи вот э в таком искон... Если, если бы была такая задача, то это было бы не спектакль, а это был бы концерт лекция, где надо исполнять произведение в оригинале, целиком, мы же, мы же все фрагментарно это делаем. Поэтому это все-таки не концерт, а спектакль, драматический, музыкальный спектакль. А в музыкальном спектакле возможно все. Пока последний вопрос, если позволите. Вот, э, к, можете рассказать, как выбирались э, композиторы, персонажи? Вот, например, почему не Чайковский или почему Майкл Джексон, а не тот же Фредди Меркури, который был упомянут? Mm. Или mm. Не, не Битлз? Вот, как, Нет, это э, хор хороший вопрос. А, дело в том, что э, как, э, был, был написанный персонаж Леннона, вот, э, но, но кто-то, так сказать, э, чисто по типажу не подходил. Э, например, э, Чайковского мы просто не успели сделать. Чайковский важный очень, на самом деле, композитор. Просто у него личная судьба достаточно сложная. Вот, а нужно его было повернуть и сделать, например, как пример балетного искусства. Но мы просто это еще пока не успели сделать. Если мы будем делать апгрейд, это сложно. Это еще дополнительные люди, дополнительные актеры. Нужно делать балет, «Черный лебедь», «Белый лебедь» и так далее. То есть это целая история. Вот. но я считаю тоже, что Чайковский нужен, а остальные композиторы были выбраны по, по принципу каких-то качеств, которые были в их биографии, которые мы хотели донести до детей, преодоление физического недуга, там, безвестности в, в, в, ну, в таком как Бах, например, да, он всю жизнь сочинял, но, но работал в маленьком городе, да, практически ну, как, как бы, как мы сейчас выражаемся, в стол, поэтому это просто конвас сценария, не более того. Потому что действительно композиторов много. А, а кто мешает сделать спектакли о писателях или о, или о художниках? Это как модульная такая модель. Понимаете? То есть если это все дело хорошо пойдет, то в дальнейшем, если я буду делать, например, свой музыкальный театр, я могу дел делать дальше спектакли. Вот вопрос, чтобы на это был, так сказать, спрос. Потому что я же все не могу это сам потянуть. Здравствуйте. Юля Паташула, журнал «Телесимь». Uh, Вначале хотела бы сказать вам огромное спасибо за то, что я сейчас увидела на сцене, потому что uh, шла немножко с таким, uh, ну, ничего не ожидаю, честно говоря. Не понимаю, куда идете. Ну, ну, как толком. сказать? Ну, я имею в виду, что да. Когда ну... мне было 15, я слушала вашу музыку. Сейчас моей дочери 15, она закончила музыкальную школу, сказала мне, зачем я туда пойду. По поводу классики я знаю все, но Дима Маликов не мой кумир, и не пошла. Вот я сделала несколько видео пиратских, никому нигде не размещу, покажу да. специально ей, чтобы она пожалела четыре раза. Mm -hmm. Значит, я плакала пять раз. За это вам большое спасибо, потому что мне кажется, что. Слезы если, очищают душу. Если нас сценичных журналистов задевают какие-то вещи, которые вы как артист делаете на сцене, то ну прям браво, правда. Спасибо. Большое спасибо еще раз. А вопрос у меня немножко не про спектакль, извините. Сейчас такое время, социальные сети, и совсем недавно я узнала, что, оказывается, вы считаетесь королем Твиттера. А... Как бы очень много удивлений, на самом деле, в последние дни, вот а, тут студентов огромное количество, и тоже все ваши поклонники. Я, меня это все очень-очень сильно удивляет. Скажите, Осталось пожалуйста… вашу дочку… Обернусь это очень маленькая, веру. да, это очень маленькая задача. Я думаю, что сегодня к вечеру все будет сделано. Вот, скажите, пожалуйста, как так получилось, что вы король Твиттера? Вы при этом ведь вы же не Басков, не Киркоров, там. И как твиттер как вообще, да? То есть это соцсеть с мол, ну, как молниеносных сообщений. Вы такой серьезный музыкант. как Я всегда к вам относилась, как все-таки к человеку, который... А вы читали мой твиттер, Вы почитали его? Теперь вот к вечеру, я думаю, что я буду фанатом еще вашего твиттера и заведу его наконец, потому что я везде в соцсетях, но кроме вы... твиттера я себя берегу изо всех сил Спасибо, от, от да. этой соцсети. Нет, Нет, на самом деле твиттер — это соцсеть, которая которая очень важна для журналиста, потому что молниеносные все новости как раз в Твиттере в основном и, и воспроизводятся. Вот. И то, что вы правильно сказали, вот слово молниеносное, то есть, сказать, почему мне нравится Твиттер, потому что это молниеносная мысль. Это мысль, понимаете? То есть э, Инстаграм требует фотографии, да, это уже целая проблема. Вот, Фейсбук, э, это взрослая такая достаточно соцсети, и там нужно, нужно писать развернутые посты, там какие-то размышления. А а мне нравятся дерзкие, дерзкие какие-то такие шутки, например, на первом сексе никакого свидания, так, вот, э, э, и так далее, то есть я, я шучу, извините, вот, э, вот, то есть твиттер э, позволяет мне иронично э, существовать, потому что э, не иронично существовать в современном мире очень сложно, вот. А ирония, чувство юмора, самая ирония, она, она помогает. И в этом отношении я просто, ну, может быть, первый из артистов стал так общаться вот именно в такой, ну, свободной, ироничной манере. И она просто была, к моему удивлению, так оценена. Потому что вот эти какие-то удачные мои твиты, их перепечатывают в другие соцсети. Вот. У меня пошла какая-то вот новая волна, действительно, общение с молодежью. Вот, потому что я для них, с одной стороны, кумир их мам, да, а с другой стороны, какой-то реальный, реальный чувак, который вот может написать, ответить, улыбнуться, сфотографироваться, и вроде неплохо выглядит, и толком непонятно, сколько ему лет, вот. В общем, короче, короче такой, такой персонаж, э, ну, забавный для, для, для них, а мне, мне абсолютно нормально, то есть в этом нет никакого коммерческого умысла, там, я на этом не зарабатываю деньги, то есть, это просто for fun, как говорится, то есть, то есть, мне, как и им, это прикольно, вот и все, если, если у меня нет мыслей каких-то веселых, забавных, я не пишу, могу не писать неделю, ничего, то есть, это не то, что, знаете, вот, там, надо написать три поста в Инстаграм, тогда будут подниматься лайки, и у тебя будет нет, это все, может быть, так и есть, но я, я, я этим не занимаюсь. Вот, и действительно, каждая соцсеть имеет свою специфику, и, и это надо тоже учитывать, поэтому меня даже уже, я уже даже могу читать мастер-классы по СММ, так сказать, по СММ-маркетингу, да, потому что твиттер действительно, но ну, это все началось с этого твита тяжеловато, потому что... А, полтора года назад я просто спросил у людей, как, как, как дела, тяжеловато или ничего. Ничего вообще не имел в виду. Реально поинтересовался, как люди, как, как настроение. октябрь плохой была плохая погода и все. И, и забыл об этом. А потом вдруг через месяц, через там полтора, вдруг кто-то вот начал этот твит крутить. Вот, и он пошел, пошел, пошел. Ну а с того времени и второй твит, я абсолютно искренне, у меня девушка спросила, Дмитрий, в каких новогодних передачах вам вас можно будет увидеть на Новый год? Я говорю, да выкиньте его вы телевизор, что вы увидите гулять, Погуляйте лучше новогоднюю ночь и все. Тоже зацепились, понимаете? То есть это просто моментальная реакция, это я так на самом деле мыслю, я ничего не придумываю. Же как только я начинаю или кто-то начинает что-то придумывать, что-то сочинять, вот сейчас я вот такую шутку, это перестает работать. Люди ценят только молниеносную такую искреннюю реакцию, вот спасибо большое а, а, скажите пожалуйста еще один вопрос как мамы до да, ваших нынешних поклонников у вас дочь тоже такого же возраста 17 лет а, как вам удалось пережить переходный период и в ее жизни занималась ли видите ли вы ее дальше в музыке и она просто очень такая красивая у вас девочка и как вы вообще оцениваете ее шансы там, может быть на сцене или как-то ну, в ближайшем будущем ну Красиво. я же вам сказал что мы определились она не, не идет в музыку она идет в журналистику напротив у нее уже вышел по-моему второй у, не, у нее есть ролики истории. да mm -hmm. э, да но ну, это такая в общем это приобретение жизненного опыта и Просто вокруг меня образуются диджеи, какие-то клипмейкеры и так далее, которые, с которыми можно договориться, они делают иногда работы, но это все не имеет такого серьезного профессионального шоу бизнес подхода. Вот. Переходный возраст она переживает сейчас, ну как и все, все-таки он еще длится. Вот. Характер у нее, безусловно, как у всех детей, сложный. Вот, но мы находим общий язык, мне кажется, что у нее доброе сердце, что я больше всего пытаюсь в ней воспитать, поэтому мы с ней много ездим, ну, я стараюсь с ней в храм лишний раз зайти, стараюсь заехать в детский дом, стараюсь, чтобы она видела жизнь во всех, чтобы у нее было сострадание, вот, естественно, она реагирует на на больных животных там помогает каким-то приютом, собак, там, кошек. Вот. Ну, в общем, вот, вот как-то в эту сторону. Ну, а мама больше ее, так сказать, так вот, воспитывает с точки зрения именно образования, учителя, дисциплина. Вот. У меня просто на это не хватает ну особенно времени. Да и сил, честно говоря. Папа же должен баловать. А... Газета Республика Татарстан. Дмитрий Сенмисес. — Я думаю, к вам может так обращаться, у вас чисто татарская фамилия, что да. вы по этому поводу думаете, подробнее расскажите, пожалуйста. — Да, да и... но, но я, я, я, я, честно говоря, знаю, что, что корни, конечно, татарские, вот, но э, у меня вот отец, например, он э, родился э, в Ростовской области, Ростов-на-Дону, вот, и там э, как бы казачество такое, вот, наверное, донское, да? Вот, ну как-то как, как -то вот, понятно, дед, понятно, прадед, а дальше просто надо, надо поизучать этот вопрос, э, так сказать. Я, я знаю, что корни, и, э, они такие тюркские, наверное, да, получается, то есть это вот, э, надо мне просто побольше этим э, позаниматься. Но я себя, э, даже не знаю, кем я себя ощущаю, вот, ну, татар же народ такой, очень талантливый, да, а, немножко с хитринкой, да. Вот, э, добрые такие люди, очень хлебосольные. Вот я не успел приехать, меня сразу так накормили вообще это самое. Вот, э, и э, поэтому, вот мне кажется, если в, человек, в, кров в крови есть э, татарская кровь, еврейская кровь, э, еще какая-нибудь, это вообще самое лучшее сочетание, потому что тогда ты многого добьешься. После спектакля я немножко пообщалась с детьми, хотела узнать, да. каково, каково мнение просто угу. любопытно было. И вот 12 летними вот 8-летние, значит, кто-то угу. говорил, значит, я чему учат спектакль. То есть все расценили это не как развлечение. Вот это самое главное. Детки, да. Угу. Понятно, взрослые, мы понимаем, что это образование, просвещение угу. и восторги, Да, Мне интересно было знать детское мнение. Да, да, да. <связать> да, говорит, это не развлечение, говорит, это образование, то есть сами они это поняли. Одна девочка сказала, значит, э, оказывается, я поняла, что нужно ценить то, что умеешь. Да. Дети, оказывается, подготовлены, здесь из, муз <связать> ну, из музыкальных школы, школы, школ, <связать> из театральных театра, из театрального училища, более взрослые девушки сказали, что все, мы пойдем покорять Москву, мы поняли, <связать> что мы нужны. Вот. Но вопрос у меня такой. В спектакле мысль очень интересная прозвучала о том, что сейчас дети, подростки очень закрыты, ленятся воспринимать что-то новое. Да. Вот вы как отец и как уже вот мудрый человек, судя по спектаклю, как научите, как нужно детей... Значит, как открыть им мир, как вызвать в них желание учиться чему-то новому. А только на своем примере. В доме должна звучать музыка классическая. Да? Нужно, вот открывается какая-то выставка. Надо не лениться, брать за руку ребенка и идти. Вот я, например, в прошлый раз, когда приезжал, я первое, что сделал, пошел в Казанский художественный музей. Вот, я очень люблю живопись. И здесь у вас великолепная коллекция. Вот, тот же фешн, понятное дело, да, вот, но и, и, и действительно хороший очень музей. Также я вот с дочкой, вот сейчас идет в Москве выставка Серебряковой. По-разному можно относиться, там, времени и так далее, но нужно своим примером обязательно. Вот, и в доме, в доме должна быть некая атмосфера. Также, когда вот родители, например, все время ссорится, то ребенок от этого страдает, и потом тоже, так сказать, его характер от этого, мне кажется, портится. А когда он видит, что родители живут в любви, он и сам пытается выстроить такую же модель в своей жизни. Не всегда, конечно, и у всех получается. Вот. Ну и, и конечно, ну, на педагогах огромные. Педагоги должны быть очень авторитетными и интересными, увлекательными. А я просто считаю, что каждый... Ну, в, в меру своих э, возможностей, способностей должен этим заниматься. Я вот, э, когда приезжал с мастер-классами, я детей никогда не ругал, потому что у них есть педагоги, которые там с ними занимаются всякими мелочами. Мне важно вот в, в целом какой-то настрой правильный. И и, вот, и, и мастер-классы, и спектакль — это попытка просто настрой, как, э, как говорит Михаил Казинник, замечательный искусствовед, обострить потребность. Вот задача — обострить потребность, чтобы они захотели слышать, захотели смотреть. Захотели видеть не только фильмы такие развлекательные, но и советскую классику, да, условно говоря, и просто классическую я вот невероятно радуюсь, когда мне дочка подходит и говорит, пап, вот, слушай, я вот раньше не понимал, сейчас прочитал внимательно «Преступление и наказание», какая вообще книга, столько там всего, я говорю, о, молодец, молодец, радуюсь, вот, хотя сам «Преступление и наказание» в ее возрасте не понимал, вот, так что, ну, тут нет рецепта, я не педагог, я просто вот стараюсь своим примером это сделать. Максим Зарецкий, Dragon News Ресурс. У меня такой вопрос: он вытекает из предыдущего про Твиттер. Я сам, как ваш очень активный читатель, и как бы даже человек, поучаствовавший в том меме с Metal Gear Solid, который вы, наверное, помните с Блоссом. ну, а с, с Big очками, Boy? с очками, когда собственно, это вы сделали? Ну, наша, наша группа, да, Серьезно? друзья. А да. вот когда вы из меня сделали да, этого да, монстра, да. Спасибо, респект! Ис история не в этом. История вся в том, что а, сейчас вы записали ролик с МС Хованским, вы фактически покорили твиттер и сейчас пошли на ютуб. Угу. У меня два вопроса. Первый вопрос, как вас вообще вынесло на ютуб, и второй вопрос… Как вас вынесло а, на Хованского? На, на, и на... на Хованского тем более. А второй вопрос, поскольку Хованский игровой блогер и предыдущий вообще медиа всплеск был тоже фактически вокруг видеоигры, вы сами вообще играете? Угу. Я, к сожалению, играю только на рояле и на нервах с моей жены. моей жены, вот. а, а, Потому что просто нет времени. Ну, к сожалению. Ну, потом возраст уже не тот. Хотя интересно играть. вот. А, раз. Во-вторых, а что касается YouTube. Во-первых, кто смотрел этот ролик? Аудитория 18+, обратите внимание. Да, там уже 5 миллионов просмотров, в общем 3 дней еще нет. Вот. Э, ну вам в целом понравился? Да, очень классно. А что классно-то? Что там хорошего? Секунду, секунду, секунду. Да, да мне просто интересно послушать, вот, э, да, скажите, пожалуйста, да. А... да. Да не, можно сидеть. Зачем мне сидеть? Это для... А, ну чисто для, для видео, да. Вы предстаете да. там в новом упло, а, например, ну вот мне сейчас 18 лет, и я привыкла вас видеть на телевидении, а, играющим на фортепиано, рассказывающим а, какие-то интересные события. Да. Но то, что вы с Юрием Хованским запишете клип, который соберет на Ютьюбе такое огромное количество просмотров, ну, э, я, честно, такого не ожидала, и мне кажется, ну, интернет-пользователи тоже далеко не, ну, не думали, что так случится когда-нибудь. Просто Юрий Хованский, который судит «Версус» и, в принципе, предстает видеоблогерам, который не выходит за пределы Ютюба да. и вы, который ведет ток-шоу, извините, ток-шоу, который выступает на первом канале, на «Россия-1» и да. прочих каналах. Телевидение и интернет здесь сошлись в одном ролике, и это довольно-таки удивительно и очень запоминающееся, uh -huh. на мой взгляд. Спасибо. На самом деле… Еще а вот. вот хотят сказать, еще вот мнение есть, я смотрю, да. да. Здравствуйте. Я тоже хотела сказать по поводу этого. Да. И вот, мои друзья, а, сейчас можно так сказать, то, что каждый третий у нас рэп-исполнитель, да. и вот вы стремительно так вырвались э, в эту рэп-индустрию, и когда вы начали вот, вести твиттер, это был, как бы, можно сказать, первый взрыв. Mm -hmm. Потом, когда вы появились на шоу Versus, это был второй взрыв. Потом у Big Russian и, босса, да, трей... Это вообще… Это было просто пушка, и вот вчера, вчера в преддверии нашего мастер-класса вы, это на канале у Хованского вышло, мы посмотрели и просто, я не знаю, это настолько вызвало бурю эмоций, то, что сейчас я и все мои друзья, которые вот смотрели, они просто цитируют вас, вот, этот вот, вот эту строчку, вот этот парт ваш, просто вот нарепите в голове. Серьезно. Я вам серьезно. И я хотела спросить тут же вопрос, а как вы вообще ощущаете себя вот в этой новой... Роли? Да, в новой как бы ипостаси, в новом имплуа, и а, как и зачем вообще? Как? <звы> то есть не каждый артист может так сделать. Не каждый, абсолютно. Спасибо. Да, спасибо. На самом деле это заслуживает вот некого действительно обсуждения. Не зря вас, вас спросил, потому что вот э, то, что вы сказали, что как бы, ну, по-вашему, впервые почти, да, сходятся вот uh, YouTube uh, и, и официальное, uh, официальное телевидение, да. Uh, вообще просто меняется способ доставки информации. Во-первых, uh, мы, взрослые артисты, uh, многие просто не заметили, как поменялось поколение. То есть uh, это поколение очень, очень резко и быстро поменялось, потому что вот вы еще пока очень все молодые, но uh, когда становишься старше, то есть те ну, ты такой консервативный, кажется, что все так и будет, так все... и потом ты там сочиняешь какие-то свои песни, у тебя свои поклонники, а потом вдруг раз, и меняется э, очень резко ситуация, и ты вдруг оказываешься, что у тебя, э, кроме твоей традиционной публики, так особенно никого и нет. А молодежь уже, она, она в своих живет технологиях, в своих артистах, в своих кумирах и так далее. Вот, мне просто лично не хочется становиться ретро-артистом, понимаете, вот... Потому что, во-первых, я ему и так уже стал. То есть никуда от этого не денешься. У меня в следующем году, 25 июня, будет 30 лет, как я впервые вышел на эстрадную сцену. 30 лет, представляете? Вот. Это, это приличный возраст. Вот. Хотя я просто рано начал еще, но тем не менее. Вот. И я просто... Мы говорили о спектакле. Я хочу, чтобы молодежь была открыта к миру. Я тоже хочу быть открытым к миру. Вот и все. Вот. Что касается конкретно Хованского... И что касается благосферы, то я вот хочу вам сказать, как это, в общем, профессиональный на самом деле разговор, потому что для того, чтобы достичь успеха, даже в такой провокативной, жесткой, зачастую пошловатой среде, как благосфера, нужно все-таки обладать определенными способностями. Вот. И все эти люди, которые достигли 2-5-10 миллионов подписчиков, они не, не бестоланны. Вот. И в случае с Хованским я в очередной раз в этом убедился. Вот. как получилось? Я в том же Твиттере написал, что с кем бы мне фит замутить. Да? Вот. И люди, ну, то есть, и, и от него, во-первых, первое, и самое что ли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 Я единственное что я сказал, Юр, ну только если можно, без, без мата, потому что, ну, как бы я все-таки с детьми работаю, и, во-первых, во-вторых, есть какие-то вещи, мы. Вот, и он говорит, да, да не вопрос. И поэтому он очень старался, он очень был уважителен. Он сам, э, так сказать, организовал все съемки в Санкт-Петербурге. Я просто был там на гастролях, и мы там за световой день сняли. Погода была там, я понимаю, этим солнечным весенним, мы под зонтом дон, сидим, холод собачий там. Вот, но ну, это даже прикольно. Вот, э, поэтому э, вот сейчас я думаю... Как двигаться дальше, куда двигаться дальше, с кем двигаться дальше, потому что я понимаю, что я как автор, я могу написать красивую мелодию, но, во-первых, какой должен быть текст, чтобы он вам понравился, да, во-вторых, кто это должен сделать, я имею в виду с точки зрения производства, это достаточно большая и серьезная задача, почему все старые артисты становятся, ну, как-то, скажем, вам неинтересным? Потому что они действуют, бьют по старым огородам. Вот они, они делают то, что они делали все это время. А нужно э, либо быть... Э, Поп-музыка, она очень скоропортящийся продукт, понимаете? Она постоянно, постоянно в движении. Вот. Если ты классический исполнитель, если ты великий исполнитель классики, то ты можешь не обращать ни на что внимания, тебе ничего не нужно. А тебе нужен либо там, рояль, либо скрипка, либо голос, и ты можешь всю жизнь... Но для этого надо быть таким исполнителем. Вот Я привык за, за эти годы, честно говоря, к тому, что я выпускал песни, и песни становились хитами. И когда в последнее время мне это не очень стало получаться у самого, я начал смотреть по сторонам и анализировать, почему. Вот. И я понял, что надо просто... Просто нужно освежать команду, нужно освежать свое отношение, нужно, нужно идти в ногу со временем, да, да время жесткое, э, такие, так сказать, романтичные мальчики а Дима Маликов в 90-х, они, так сказать, сейчас не очень э, востребованы, сейчас лысые, со шрамами, э, это самое, в очках таких, да, вот, э, герои игр, так сказать, и так далее, вот, э, но, тем не менее, всегда есть какая-то ниша, да? а в чем эта ниша? Ниша – это ирония и самоирония, вот, вот, вот и, и мой козырь, понимаете? В данном случае он сработал. И то, что я решился на, на, на это, э, на, на общение с Хованским, да, конечно, меня и кто-то в окружении, говорю, Дима, да кто, так, этого, кто это вообще, что? Он матом ругается, он пиво все время пьет. Это самое, я говорю, спокойно, мы, так сказать, в процессе творческого общения. Вот э, поэтому мы видим то, то, что мы видим. А вот дальше, действительно, я э, крепко призадумался, потому что нужно очень четко понимать, и, э, как и эстрадный, как поп-исполнитель, в какую сторону двигаться. Потому что э, меряется все, к сожалению, в нашем случае э, успехом. А успех сегодня — это те же самые просмотры на YouTube, да И как будет складываться, вот вам, как журналистам, хочу сказать выразить какие-то свои сомнения, как будет складываться судьба официального телевидения, официального радио через 3-5 лет? Будет ли оно существовать? В каком виде оно будет существовать? Да? Это, это вопрос, потому что, э, потому что мир очень быстро меняется. Вот так. Спасибо. Еще один возможность первый курс вопрос задать. А, Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вы сказали, что Юрий был одним из тех, кто предложил, предложил вам совместный фит. А кем, ну, кто были еще другие блогеры, которым предлагали записать совместный фит? Или с кем вы хотели? Не блогеры, а рэперы. Вот сейчас, например, мне вот, вот, вот у меня 10 WhatsApp сообщений от человека по имени Юрий Дуть. <смех> <смех> Чего че такого? <смех> <смех> вот. Я к нему иду в понедельник на съемку. Ну, я посмотрел фа с Фадеевым нормально, даже как скучновато было немножко. Вот, я, я ему написал, говорю, хочется как-то повеселее, по позадирести. По вот. Так что пойду с ним пообщаюсь. Вот это будет следующий, следующий момент. А что касается, что касается музыкальных вещей, то мне хотелось бы с каким-то серьезным рэпером что-то сделать. Типа Оксимирона, да? Да, да, типа, там, я не знаю, я, я не очень хорошо знаю их творчество, мне, например, что-то нравится 2517, мне что-то нравится у Касты, ну, есть классные, вы можете мне посоветовать, с кем бы вот вы считаете? Ной СМС, а? Скриптонид, да, скриптонид. Ну, скриптонид, он такой, совсем, да, такой... Да, да, да. Можете встретить с Томасом Мразом? У него достаточно такое интересное слово звучание. Томас Мраз? Томас Мраз. Он из Долб Клаб Объединения, бывший Ян Крашер. Он русский? Да. Он с Башкери Супы. Да, вы можете мне как-то написать или сказать? Потому что я его не знаю. Я хотя бы посмотрю его. Я могу показать вам его Твиттер после или же Instagram. Да, или мне в Твиттере или где-то напишите просто. Хорошо, обязательно. Дмитрий, сделайте фит с, вот с этим парнем. Обязательно. Привет. Обязательно Алмаз Привет. будет очень рад, мне кажется. Да. Вот, Ну, к примеру, да. И я открыт, и поэтому можно запросто... Важно, чтобы это было интересно и творчески. Спасибо. Спасибо большое. Время пролетело, вообще, да? Вообще, к сожалению, да, да время, через час время очень давит, да. да, и оно давит основательно, поэтому я вынужден, я вынужден... Вы даже не представляете, лично? Не то слово. Вы даже не представляете, что нам стоило, вот, если бы это не было в субботу вечером, вообще снесли бы эти стены, да? Это к вопросу о вашей популярности. Вот, вот, еще раз, вот, продемонстрируйте аплодисменты, Спасибо. да? Те, кто в субботу вечером пришел. А, да, кстати, сейчас я... суббота еще. Да. Благ... да, вот только это нас спасло. того, что дати, сейчас, наконец, погода. Да, ну первый... пошли что-то копать. Uh -huh. uh, вот, uh, Значит, uh, со словами благодарности. И с другой стороны, uh, еще раз uh, ловим uh, вас на слове, на мысли о том, что можем встретиться на мастер-классе, в том числе и с ММ мастер-классе. Uh -huh. uh, потому что ну, фактически импровизированный короткий, он само... получился сегодня. Да, да, за да. что вам отдельное спасибо. Да, но я делюсь, так сказать, сво... своими мыслями, своим... Просто надо, надо быть очень тонким, чутким и внимательным к тому, что происходит вокруг. Потому что вокруг очень много всего происходит. Вот. И вот эта зашоренность взрослых людей, она зачастую очень, э, нам мешает. Поэтому welcome. Спасибо. Спасибо большое. да.